Добрий день! Вітаємо всіх на зустрічі, присвячені мотивації та підтримці команд. Це дуже важлива зараз тема. И сегодня у нас в спікера спикера Алла Задніпровська, бизнес-тренер коуч-перших осіб та топ-команд PPC-ICF, автор и ведущая Международной интегральною школи. школы Думаю, что Аллу много кто знает сегодня, из наших слушателей, кто учился, следует за соцмережами, за дописами, за выступами. И так же Алла добрий друг работы тому, поэтому... Дуже-дуже рада сьогодні з вами встретиться и підняти такі такие важливые темы. И також помогать сьогодні сегодня Алия, Юля, Талибук. Я главная редакторка медиаплатформы Будні в компании Работаю.Ай, ну и модерую також зустрічі от работы, помогать ему собрать вопросы, отвечать, возможно, какие-то потребно будет також промониторить чат, или що можете обратиться до меня. И а, также хотела бы подчеркнуть сегодня еще раз весь перелик наших вопросов, которые сегодня Алла а, будет раскрывать в ходе встречи, и проговорить их. Отже, поговорим про «Виклики часу», «Что происходит с людьми» и якую є новая роль лидера». Поговорим про самооценке, як основу эффективности особистості та усвідомленого управління власним життям. Про самооцінку та ефективність. Про метод десяти кроків рационалізації роботи. Це взагалі мені здається така дуже, дуже нагальна тема. Я буду слухати уважно. Про зміцнення внутрішніх опор і сенс як паливо для життя. Про принцип табуретки для ухвалення рішення про те, що свобода обирати дорівнює відповідальності. Також поговоримо про те, як знаходити енергію та спробуємо разом з Аллою створити карту самотурботи та ресурсу. І також ще дві теми, я як приклад і підтримка для своєї команди і 10 навичок живого життя для оновлення. Як бачите, 10 питань, вони об'ємні, вони важливі, тому берем с собой нотатнички, ручки, записываем для того, чтобы можно было втілити все эти рекомендации в життя. Також нагадую, що в нас є запис нашого вебінару. Він з'явиться на YouTube-каналі UA, тож ви можете або підписатися та налаштувати нагадування собі, щоб отримувати сповіщення одразу після того, як запис вийде на сторінці. Або ж також ми зробимо розсилку з записом і матеріалами сьогоднішньої зустрічі для всіх, хто зареєструвався. Тому також таким чином ви зможете отримати всі матеріали сьогоднішньої зустрічі. Але в будь-якому випадку ваші вподоби Добайки, ваші коментарі і підписки вони для нас важливі і ми дуже цінуємо таку підтримку. От, отже, дякую за увагу. Ало, і я передаю вам мікрофон і екран. Дуже ради всіх бачити, колеги. Для меня сейчас большая э, честь и та, э, приємна нагода поделиться тем, что я собрала с первых, э, первых днів войны, потому э, что никто, ни я, ни вы, никто не умеет жить в войну, никто не умеет работать в войне. Но э, э, э, в силу того, что моя профессия это общение с людьми, это мотивация, это натхнення, это коучинг, это поддержка. Я мала нагоду году собирать много кейсов, что не позволяет бизнесу быть сильным, что саме не позволяет человеку быть, хочется сказать, такою, как раньше, потому что это слова учасників моих программ, моих клієнтів. Ну, вы ж знаете, да, мы с вами разумеем, что так, как раньше, уже никогда не будет. И тому нам нужно перегорнуть сторінку и идти дальше. А как идти дальше, про це будет мова. На моем мастер-классе или поддерживающем вебинаре ну, вы чуете, что я дуже намагаюся говорить українською, но также чуете, что я роблю перші кроки. Ну такие, знаете, вони в мене не такие повільні, як мені хотілося. И поки что я, я не я могу, поки что мыслить, видите, подбираю слова, мыслить українською. Тому с вашего дозволу, дозвольте мне прийти на русский язык, чтобы побольше вам всего дать. Я очень благодарна. Я могу. Я буду точно отвечать вам на украинском, но я не, не, не могу вспомнить быстро кейсы, я не могу вспомнить быстро какие-то примеры. И просто вы получите раза в три меньше, чем я сейчас буду говорить пока. Э, вот так. Хорошо? По Позволите мне. Э, и я так вчера порадовалась. Отчего? Отчего? мне прислали коллеги из работы и прислали ваши ответы на вопросы которые вы заполняли в форме и э, большинство ответов закрывается этим поддерживающим вебинаром большинство вопросов вернее да на большинство вопросов есть тут ответы Я только хочу сказать, что у меня за ключами 32 года работы в бизнесе, и из них 20 – ведение своего бизнеса. Мой бизнес связан с консалтингом, коучингом, бизнес-тренингами и развивающими программами для, просто для людей, не обязательно для бизнеса. И моя, у меня много ролей – это и тренинги, и тренер, и консультант, и ментор, и фасилитатор – коуч, больше, большинство моих клиентов это первые лица. Но, наверное, самая моя любимая роль это коучинг. И здесь в том числе я буду предлагать вам коучинговые технологии. Они хорошо работают, особенно сейчас. Когда вот один из вопросов, я, наверное, я прям вот с него начну. Что делать, когда человек был в горячей точке, Вот что ему нельзя говорить, какие слова нельзя говорить? Сразу вот с этого начну. И вообще желательно с людьми, которые были в травме, а мы все с вами в травме, все, где бы мы ни находились. Меня война застала в Испании. Два дня я находилась в Испании. Мы прилетели в Барселону отметить день рождения Алисы. Ей в день войны исполнилось 16. Мы думали, что звонок – это поздравление. В нашей квартире была куча шариков, торт, ну, в общем, все было готово для празднования дня рождения. И, и я могу вам сказать не понаслышке что испытывают люди, которых война застала не в стране. Но я не была в этот момент в стране. В стране была моя мама, в стране был мой сын, в стране была моя внучка, трехлетняя, моя невестка. Так вот. Нельзя говорить людям, я понимаю, что ты чувствуешь. Запрещено просто, забудьте сейчас. Ни в коем случае не произносите эти слова. Я говорю вам их не как коуч сейчас. Эта рекомендация звучит от меня, как от человека, который в первые дни войны бросился изучать травматерапию. Я сразу же пригласила специалистов и создала сеть поддерживающих эфиров для волонтеров одного из моих волонтерских движений – Создала их за время войны два. Одно из них точно мы в партнерстве с работой Юэй делаем, это психологическая помощь психологов, терапевтов и коучей. И я знаю, что часть компаний, в том числе и тех, кто здесь присутствует, пользуется услугами этого движения. Если вы еще о нем не знаете, мы можем еще раз в рассылке попросить Юлю Юль, сделайте. Можно бросить э, всем коллегам, участникам этого э, вебинара, можно бросить форму, которую они дадут своим сотрудникам, и любой сотрудник может получить такую поддержку бесплатно. Да, нельзя говорить, я тебя понимаю. Что еще? Ну вот э, опыт, через который я прошла, вы уже услышали, я была не в стране. Э, в это время в Буче, мой дом в Буче, находился... Я прожила опыт потери дома, моя семья сейчас без дома. У меня никогда не было опыта без дома, у меня всегда был дом, квартира, всегда ну, несъемные, я никогда не жила в съемных квартирах, я не понимала, как это. Я сейчас в полной мере знаю, как это. Я пока не знаю, что мне делать с этим, я не знаю, как оно будет, я не ставлю в этом направлении долгосрочных целей, Потому что сейчас цель одна, сейчас цель победить, чтобы обновлять страну. Вот эта цель, и у меня в том числе, и у наших с вами в бизнесах. И я подумаю об этом завтра. При этом моя мама находилась уже в опасный момент, в очень опасный момент в Буче. И я знаю, что испытывает дочь, когда ее мама там, причем мама там из-за нас, ну, ехали поэтому мама там, с нашими животными. Я знаю, что такое, когда сын и внучка э, тоже в э, точке горячей, это под Макаровым, это вторая горячая точка, да, буча в ворзель одна, э, а наш дом мой в Буче, э, моего сына в Колонщине, это под Макаровым, и ага. его квартира в Арпене, да. то есть да, мы добра, выбрали да. места дислокации, да. будьте добры, выключите, пожалуйста, звук, коллеги, угу. э, как раз самые-самые э, горячие, и я знаю, что значит находиться не там, но чувствовать все, что я чувствовала, но если мне сказать, я понимаю тебя, это мне не поможет, это наоборот создаст разделение, так как я очень быстро умею, ну, у меня высокий уровень эмпатии, я умею осознавать, что может происходить с другими людьми, я могу быстро переключаться. Но не все мы это умеем, правда? В общем, с этого нач начали. Никому не говорим, я тебя понимаю, я знаю, что ты чувствуешь. Э -э вот этого не делаем. Гораздо легче для человека, человеку сказать, я рядом, ты можешь на меня рассчитывать. Если... Я могу тебе тебя как-то поддержать? Скажи мне об этом. Вот это то, что мы говорим людям. Ну что ж. Э, и сейчас начинается наш интерактив. Скажи, будь ласка, как изменилась ваша роль в команде. Бачите, я переходжу. Если я скоро могу перейти, то я переходжу. Как э, у изменилась? Напишите, будь ласка. Было, стало. Может, она нее не змінилася. а лишь, а лиш, э, ну. Дайте себе такую паузу и вичуйте. Может быть, вы на коне скакали, а за вами все остальные раньше, а теперь вы вместе со всеми и платок подаете, чтобы человек слезывается? А может быть, вы были раньше жилеткой, а сейчас как раз вскочили в седло, мчитесь, а за вами мчатся все. Я не знаю. Как сменилась ваша роль в команде? Напишите, пожалуйста, в чат. Когда в чат вот такими своими наблюдениями, такой саморефлексией, то это очень сильно помогает другим. Мы тогда понимаем, что мы действительно в одной лодке. У нас разные истории, но лодка у нас одна. Вернее, я бы сказала, такой у нас. Ну, я не знаю. Или уж в метафоре лодок, то у нас такой крейсер, корабль. У нас он очень такой крутой, классный, у нас классная команда в нашей стране. Вот, и мы все ее члены, члены этой команды. <связь> эм, будь ласка, напишите в чат, напишите в как изменилась ваша роль в команде. И вы это делаете, я расскажу о том, что с нами со всеми произошло, потому что э, вторая такая рекомендация, ни в коем случае сейчас не нужны претензии, не нужны негативные эмоции э, в сторону друг друга. Это то, что может разделять, это то, на что мы тратим энергию, и то, что не помогает двигаться к нашей победе. И, э, друзья, все с нами случилось внезапно, э, и да, кто-то говорит, я думал так. Ну, если бы думали, то подготовились бы. Как гром среди ясного неба. Из-за этого очень многие попали в шоковое состояние, в ступор. Если кто-то из вас сейчас ну, может подумать, подождите, настолько времени прошло. Коллеги, мой вчерашний клиент, состояние ступора до сих пор. Живет в Киеве на Лобановского, там, где одни из первых ударов пришли, Поэтому вот не может пока выйти из ступора. Очень по-разному все проживаем. С кем-то да, шок, растерянность, у кого-то это было ненадолго, а у кого-то и дальше. Разрушительные силы все это с нами, угроза для жизни. Мы ощущаем на протяжении этих полугода безвыходность и беспомощность перманентно потому что ощущение такое что полный хаос и внутри у нас сбой всех систем и снаружи длительность и интенсивность я также как и многие из вас считала что ну неделя-две ну максимум до месяца и все но так как сейчас мы понимаем, что это не на короткий срок, и интенсивность продолжается, многие впадают в отчаяние и в апатичных состояниях находятся. Особенно, если люди выгорают. Потеря контроля, вернее, иллюзия потери контроля, паника, ужас и тревога, это те состояния, перманентно, в, которые, в которых бываем мы с вами и в которых могут быть или бывают ваши сотрудники. Экстремальный стресс, он длился с нами всего неделю, ну, до 10 дней. И если мы с вами не справились, что такое экстремальный стресс? Экстремальный стресс – это нам дают много энергии, прям много поддержки. Да, кортизол, адреналин, норадреналин, они не очень полезны, но на короткий промежуток времени они дают колоссальную энергию. Мы с вами не спали, но у нас было море энергии. Я бы сказала, до месяца был этот эффект. Но потом, если мы ничего не делали с этим, то очень откатился организм. Полезла хроника. Могут быть вот эти самые всякие ступоры, заторможенности, ощущения, что мозг не так быстро думает. Ну и все мы с вами потеряли эффективность нашей личности. Мы все ее потеряли. Почему? Все изменилось вокруг. Все обрушилось буквально внутри, и эти две системы тут не на что опереться, а там все новое, не могут стыковку сделать. И как раз мы будем сейчас с вами смотреть и думать, как эту стыковку произвести. Если ничего вот не сделать с этим самым экстремальным стрессом и вот этим шоковым состоянием, что будет? Напугать вас хочу. Расстройство эмоциональной регуляции – это и панические атаки, приступы тревоги, эмоциональные провалы, нарушение самовосприятия и самооценки. Я даже, коллеги, создала про продукт, который так и называется «Самооценка, самоценность и мотивация». У меня не было раньше этого тренинга, и он сейчас появился, он вот у меня на этой неделе, в пятницу-субботу. Сейчас люди, даже самые уверенные из нас, Действительно у них нарушается самовосприятие. Почему? Я привыкла быть эффективной, а здесь я даже если целыми днями, как заводной заяц, у меня нет тех результатов, которых я хочу. И, конечно, тогда нужно налаживать все эти системы, да? восстанавливать самооценку. Нет веры в будущее. Если раньше мы говорили там один-два дня планирования, горизонт планирования, сейчас можно, чуть-чуть, чуть-чуть он увеличился, но пока не на годы, пока не на годы. Невозможно принять адекватное, вот это невозможность принять адекватное решение и складывание, сброс себя ответственности может быть, если мы ничего не сделаем. И, конечно же, нарушение коммуникации, самоизоляция, изменение поведения, это все то, что происходит с людьми, если не направить мирное русло энергию экстремального стресса. И вы можете сейчас наблюдать это у своих сотрудников. Я предлагаю вам одну из моделей лидерства, которой обучаю на коучинг-курсе, модель Сократа. Мы привыкли с вами жить в парадигме э, иметь, то есть мы ставим цели и пишем планы, иметь и делать. Вот эта парадигма у большинства бизнесов. Сегодня крайне важно, да, мы понимали и раньше это, я обучаю этому всю свою жизнь, но сегодня ситуация показала, что это не работает. И где тут выход? Вот в этом быть. Если мы ничего с этим не сделаем, э, с этим быть своим или не поможем, не поддержим нашего коллегу в этом быть, то тогда он будет делать как раньше или хуже, и мы не будем иметь то, что мы хотим, результаты бизнеса. Сначала кто, а потом что? Хотя к, ко мне э, и к моим коллегам в коучинге, когда приходят в коучинг, кстати говоря, у меня моя практика возросла, я раньше считала в первые месяцы войны, ну, первый месяц я ничего, ничем не занималась, только волонтерством, я жила в телефоне, даже, наверное, полтора вот, в первые три месяца после этого моя практика увеличилась в пять раз. Сейчас моя практика увеличилась в семь раз коучинговая, личный коучинг. Конечно, у меня раньше не было столько времени. У меня очень большой кусок времени занимали корпоративные бизнес тренинги и стратегические сессии, да, консалтинговые проекты. Сейчас этого нет в той мере, в которой было раньше, и потому Появилось время, но я про что хочу сказать. Казалось бы, там, люди должны экономить как-то деньги, э, ну вот и все, что происходит. Люди обращаются к коучам сейчас больше, чем раньше. И тот вопрос, который люди задают, что мне делать? Смотрите, они в этой парадигме продолжают жить, делать. Я хочу иметь и поэтому делать. Это привычка мышления. Нам надо начинать не отсюда если я буду помогать клиенту что-то делать это будут пластыри помощь придет когда мы займемся этим кто вот этим самым быть ну и первое и кстати говоря часть ваших вопросов содержали, содержали вопросы про внутренние опоры закрываем как раз эти вопросы на что вы опираетесь сегодня напишите в чат пожалуйста на что вы опираетесь на что что дает вам опору, что дает вам ощущение устойчивости, вот такой стойкости, ощущение ресурса? Коллеги, будьте, пожалуйста, активнее. Это очень, ага, ну, Маша, Мария, простите, Мария, да, э, мир, если бы он был. Но если его нет, это больше выбивает почву из-под ног. Может быть, э, вера в мир? Тогда да, моя вера. А если мне дает ресурс мир, а его нет, то это меня шатает. Угу. Вот, сейчас да, да, да, ага, спасибо. Какие-то действия, э, семья, близкие, ребенок, родители, дом, команда. Смотрите, коллеги, какой вывод я делаю? Вы все еще пишете про внешние опоры. Вам придется посмотреть внутрь. И это наша привычка. Для меня огромным ресурсом был дом. И почему я, ну вот, я верю и знаю, почему все так сложилось, как сложилось у меня? Меня просто очень любит Вселенная. Если бы я не уехала, я бы не смогла сейчас с вами сидеть вот здесь. Не было бы нас, мы бы не уехали из дома. Наш дом разрушен на седьмой день войны. Это еще не оккупация, мы бы не уехали. И когда я понимаю, вот до меня сильно это дошло, я поняла, что ресурс нужно искать внутри. Абсолютно точно. Вот смотрите, давайте на примере работы. Очень многие мои клиенты э, потеряли работу, поменяли работу, закрыли работу и пытаются открыть что-то новое. Э, очень многие сотрудники и в ваших бизнесах потеряли работу. И мы не знаем, как будет. Но если мы опираемся на, например, свой бэкграунд, свои качества, свои компетенции, свою веру, какие-то свои сильные стороны, какие-то свои убеждения, которые нас поддерживают, то нам легче будет двигаться, дабы нас не испытывала Вселенная. И, конечно же, если кроме этого еще и еще и работа любимая, семья, близкие люди, это будет очень круто, но очень многие привыкли на, опираться на внешние опоры, и из-за этого их шатает. Опять же, само это дает нам ответ на вопрос, что делать с сотрудниками? Помочь им найти внутренние опоры, инструменты для этого будут. Самоценность, это крайне важно вообще об этом поговорить, это основа эффективности личности и осознанного управления своей жизнью. И как раз отсюда и растут ноги у нашей жизнестойкости. Я благодарю всех, кто делится в чат вашими ответами. Это, это очень важно. И вы сейчас видите коучинговый инструмент, как раз, который помогает эту самую, самую самоценность определить. Да? Вот посмотрите на эти вопросы и напишите в чат номер вопроса, на который ответить вам ну, не так легко или сложнее всего. Напишите, пожалуйста, номер вопроса. Угу, жду. А я пока вам рассказываю, как этим инструментом пользоваться. Если вы или ваши сотрудники, или ваши близкие чувствуют потерю ресурса, но они возьмут ручку или карандаш, бумагу и ответят письменно на каждый из этих вопросов, их ресурс удесетерится. Потому что это внимание себе, когда я пишу о себе, то этого становится больше. Вот самый главный принцип в коучинге. Коучинг опирается на сильное, что есть в человеке. И критичные зоны роста для того, чтобы человек реализовал свою цель. Опора не на том, что не работает, а на том, что сильное, за счет чего это сработает. И как раз этот инструмент подсвечивает эти самые сильные стороны. Благодарю всех, кто отвечал. И вот как раз на этот вопрос, самый-самый сложный, который вы обнаружили, Постарайтесь ответить письменно первым. Ответьте письменно первым на самый сложный для вас вопрос. На самый сложный для вас вопрос. Забирайте его просто в копилку. Я подаю вам эту презентацию. Я пришлю ее Юле, и Юля в рассылке вам все отправит. Но тем не менее, можно сделать скриншот, и уже не дожидаясь этой рассылки, Сегодня, не знаю, вечером найти время и начать это делать. Это очень круто сработает, поверьте на слово. Еще что дает нам ресурсы, да, вот всем, кто поставил номер три, такой лайфхак, это смысл. Смысл – это топливо для движения, топливо для нашей жизни. Виктор Франкл с его книгами, которые он, которые он написал в концлагере, одну мысль до нас с вами доносил, что выживали в концлагерях те и только те у смысл и неважно какой он, то ли это найти питание на один день для себя, то ли это поддерживать людей, выйти из тюрьмы и что-то делать за пределами, самое главное, чтобы этот смысл был. Без оценки, неважно какой он, главное, чтобы он был и двигал. Вот буквально вчера я проводила тоже, э, за время войны мы выпустили э, с, в живом деле 5 новых продуктов. Одна из программ «Старт в коучинге» — это короткая, дешевая программа, которая дает, необходимый минимум для того, чтобы в коучинге начать движение. Я понимаю, что сейчас у людей в этом есть потребность, но может не хватать ресурсов идти в полноценную школу. И вот такой продукт создала, создала с коллегами. И вчера буквально проводила там на седьмом занятии демонстрационную сессию, и у моего клиента, который мне рандомно достался, как раз запрос я... Очень жизнерадостный человек, очень позитивный, очень творческий, креативный, жизнелюбивый. И когда бомба там упала рядом, и при этом мы с семьей решили остаться в Киеве, не уезжать, и приняли мысль, что мы можем умереть, я абсолютно потеряла все, что я перечислила. Я не могу сейчас начать движение, говорит. я с трудом вообще попала сюда, Алла, к вам. Ну, это был мой вопрос ей, как ты сюда попала. И это уже был выход за рамки, потому что все-таки человек привык так о себе думать, что совсем все, все, все плохо, но тут же ответила, да, ну нет, ну есть моменты, да. А почему ты решила изучать коучинг? А зачем он тебе? Вот что я делаю. И тогда ответ на вопрос, зачем? Ну как, ну, мне же важно вдохновлять других, мне важно э, чувствовать вдохновение и пользоваться всем тем, что у меня уже есть. И вот так постепенно человек себя, как тот Мюнхгаузен, достает э, за волосы из болота, в которое он попал. Э, и очень многие люди потеряли смысл И задавать себе вопросы, ради чего? Почему? Зачем? Еще один кейс вам расскажу, он тоже про бизнес. Во время одного из тренингов девушка, у которой бизнес свой, у которой ответственность, у которой сотрудники. Прямо во время тренинга, это второй день тренинга, я отправляю в работу в группах, и у нее вот такие глаза, и она говорит, Алла, мне нужно с вами срочно поговорить. Я говорю, сейчас я всех отправлю, и мы с тобой пообщаемся. И она говорит, Алла, только что позвонил муж, вот я, помните, говорит, отключала экран, и сказал, что его из безопасного места, он в ЗСУ, из безопасного места переводят в самую горячую точку, которая сейчас есть. И все, я размазана, я не знаю, что мне делать. И все, что я делала, это задавала вопрос, зачем, зачем, ей, зачем ей вообще дальше жить. Ну, первый вопрос был не, так, не такой, я спросила, что нужно сейчас мужу от тебя, вот это я спросила, и это все вырулило, а дальше уже вопросы зачем, но это тоже был вопрос смысла, что нужно мужу от тебя, да, а, вот э, сила, силу этого вопроса, даже этих, зачем мне это, почему для меня это важно, ради чего, ради чего большего, чтобы что, это те вопросы, которыми вы будете помогать вашим сотрудникам добывать топливо, добывать мотивацию. Мотивация не в плюшках, не в корпоративах, не в том, что мы уделяем время человеку. Мотивация – это как раз ответы на вопрос, зачем. У нас у всех разная мотивация, но смысл для всех мотивирующий. И он у всех разный. Кто-то для денег – кто-то для того, чтобы э, кормить семью, кто-то для статуса, кто-то для признания, кто-то для реализации своих каких-то профессиональных э, качеств. Очень по-разному. Но э, силу этих вопросов трудно оперировать. И э, подсвечу вам по-другому, покажу этот принцип бытийности. Я говорила, на что я опираюсь, но это взаимозависимо. От того, на что я опираюсь, насколько оно там крепкое, что у меня внутри, зависит то, что будет вокруг меня. Что я излучаю сегодня? Вот задайте себе вопрос. Я не знаю, насколько вы будете смелы, чтобы поделиться этим в чат искренне. А что вы излучаете? Большую часть времени своей жизни сейчас, и, может быть, в редкие часы, да, может быть, в большем времени, большую часть времени вы изучаете, вдохновение или там спокойствие или уверенность но редко и гнев и претензию и что-то еще угу. что я излучаю сегодня это тоже принцип бытийности и нельзя поделиться тем чего нет и если я хочу чтобы вокруг меня было много любви мне нужно чтобы ее было много внутри И если она есть внутри тогда я этим делюсь и тогда ее становится больше. Ее нельзя получить, ее можно отдавать и отдавая приумножать. Вот такой вот принцип. То же самое вдохновение нельзя требовать от кого-то вдохновения или прийти на коуч-сессию и сказать: я хочу вдохновения. Ну как будто бы ожидая, что это задача коуча. Нет, коуч только может задавать. А что сейчас вместо вдохновения есть? Может спросить коуч. А в, какие, в какое время там, суток у вас оно есть, а в какое нет, с чем это связано, что такое для вас вдохновение, на чем оно базируется, откуда растут ноги у него, вот такие вопросы задаем, чтобы помочь обнаружить, что есть и дать этому светить, или обнаружить, что есть и преобразовать его в то, что... Лучше излучать, потому что от нас с вами сегодня зависит, как, как будут себя чувствовать команды. Поделитесь, пожалуйста, какая позиция у вас в компании. Спасибо огромное, Оля, спасибо вам. Какая позиция HRD, HR-специалист, может быть, вы рекрутер, может быть, вы руководитель какого-то другого, другого департамента. Поделитесь, вот кто здесь есть в этой вебинарной комнате. Угу. Благодарю всех, кто делится. Вы знаете, правда, сейчас от руководителя зависит, наверное, процентов на 90. То, что будет в компании. На 90%. И чем выше у вас иерархия, ну, хотя сейчас у нас, конечно, больше склонность к горизонтальным структурам, я понимаю, но тем не менее она есть. Тем больше этой ответственности, но ну, про ответственность еще будет. От нас с вами зависит, какое настроение у наших с вами сотрудников. И теперь вот вопрос, который я задаю себе очень часто, особенно если меня что-то не устраивает. Что мне нужно сделать с собой для того, чтобы моя жизнь и мой бизнес были жизнеспособными? Прежде чем открыть рот за Днепровское и сказать какую-то претензию или сказать свое фе, пожалуйста, задай себе этот вопрос. И как минимум я буду в другом состоянии тогда общаться по поводу какой-то задачи, которая меня не устраивает, а как максимум, я даже рот не открою, я что-то подкручу так, чтобы действительно впредь такие ситуации, э, ну, не было таких ситуаций, или они двигались по-другому. Вот этот вопрос прямо такой, я бы сказала, важный для каждого руководителя, как такая туз в рукаве. Туз в рукаве и для своего быть. Он очень возвращает к себе, возвращает нам ответственность. И для того, чтобы не быть токсичным для сотрудников и коллег. У руководителей есть такие... Две новые функции. Я бы сказала, они, конечно, старые. Они очень старые. Вот я там 10 лет, я про это кричу везде. Но не все еще поняли в свое время, что это важно. И многие говорили, что развитие – это задача HR. Или это задача внутренней академии. Или обучающего центра. Нет. Задача развития людей лежит на плечах руководителей, и вот эта функция лидер-лидер через передачу силы и выращивание, взращивание мы усиливаем свой бизнес. Это единственное, вернее, вот это и вторая функция, функция создания команды, это два гиганта, два таких огромных слона, на которых базируется масштабирование нашего бизнеса, развитие и рост нашего бизнеса. Наша задача сегодня не самим что-то сделать эффективно, а обеспечить эффективную работу команды. И поэтому нам так важно сегодня, правда, привлекать специалистов извне, потому что мы можем не справляться. Я для своего бизнеса привлекаю ресурсы извне, несмотря на то, что я сама фасилитатор, и у меня есть партнеры-фасилитаторы, но я привлекаю. Почему? Потому что нет пророка в своем отечестве. И очень важно, чтобы это было быстро и слажено, чтобы не выпадали в операционку на таких командных встречах. Вот. Это просто сэкономит, очень сильно сэкономит э, время, а значит и деньги, и эффективность компании. И теперь я расскажу некоторые ошибки и сразу же буду давать Эм, ну, ошибка и лечение, да, как это исцелить? Вот первая ошибка руководителей сегодня – это быть супергероем, быть идеальным супер Бэтменом э, и не просить помощи для себя. Это очень серьезная ошибка. Что с этим делать? Самая большая скорая помощь – это включить тело. И э, признаюсь вам, что первые даже около двух месяцев, ну, первый месяц вообще я перестала заниматься спортом, вообще ничего не делала. И это очень вредно, это очень вредно. Хотя, ну, те, кто меня знают или, может быть, следит за моими постами в соцсетях, знают, что я, это для меня ежедневная, ежедневная жизнь, спорт, потому что от того, в каком я ресурсе, зависит то, какую среду создам. А у меня в день бывает по 3-4 выступления для команд от 15 до 500 человек. И для этого нужны ресурсы. Но я не могла этим заниматься. Пока не остановилась, не сказала стоп, не вспомнила пробыть, не задала себе вопросы, зачем что я хочу, в каком я состоянии могу поддерживать других. И вот здесь все пошло по-другому. Физические нагрузки, любые, которые вам дают ресурс, медитации, хотя бы маленькие, не, не длинные, для того, чтобы останавливать внутренний диалог. Вот эти медитации нужны сегодня. Не те, где вы бродите, ходите, а те, где внутренний диалог остановится. Потому что воспаленный мозг все время нас накручивает, а нам нужно, чтобы он был в покое. Тогда очень сильно обновляются все системы организма. Прогулки – это самый, один из самых легких способов. Секс да, – военное слово, но, коллеги, э, дает все четыре гормона, которые вы видите здесь. Он очень полезен. Пить много воды. Э, вот вода, она со мной, э, даже если я гуляю. Вот я выхожу на прогулку, ненадолгую прогулку, я беру с собой бутылку с водой. Это, да, я ее могу купить, но я забуду, я знаю. Но если я ее несу в руках, то я обязательно буду пить. Много кинестетики нужно. Нам нужно себя прям ну, потетешкать, прямо по -по побаловать, по прям погладить. Ну вот дать себе вот эту ресурсность идеальной мамы. Как если бы идеальная мама нами занималась. Вот такое вот надо создать себе для своего тела, хоть какие-то островки в день, коллеги, в день, островки в день. И да, гормональный фон очень важен, нужно привлекать серотонин, эндорфин, окситоцин, дофамин за счет, что еще может быть, юмор, общение с детьми близкими, домашние животные, игры настольные, очень хорошо. Побегать на улице, побаловаться, вот это все, позитивные какие-то сайты, эфиры, там, где э, какие-то хорошие новости, хорошие новости, переключать свой мозг, дофамин, гормон жизни, о нем еще отдельно поговорим, и тревога пообещала вам, это убийца мотивации, причина расфокусировки и суеты, даю вам алгоритм, и у нас нет сейчас времени на то, чтобы вы это проделали, и его нужно делать прямо, знаете, очень спокойно взять себе полчаса времени, создать для себя атмосферу, в которой вы можете побыть наедине с собой, и постепенно отвечаем на эти вопросы тревога прожорлива она съедает очень много ресурсов. нам нужно ее хотя бы перевести в страх и это мы делаем буквально первыми тремя вопросами чего конкретно я боюсь смотрите вы уже перевели тревогу в страх почему она прожорлива когда мы тревожимся мы не знаем почему а когда это страх то мы можем его очертания мы можем его от, э, выделить. Когда мы тревожимся, нет нас есть сплошная тревога, а значит, мы неэффективны. Когда есть страх, то есть я, а есть мой страх. Мы как будто разъединяемся. Это тоже все коучинговые технологии. Я вот э, разрабатывала этот алгоритм конкретно для нашей встречи. Для нашей встречи. Это реально, или я прогнозирую? И тут вы можете сказать, прогнозирую, вот тоже реальный кейс. Одна моя клиентка, она говорит, это реально. Я говорю, чего конкретно боишься, что дом будет разрушен? Это реально или прогнозируешь? Это реально. Я говорю, в смысле? Ты сейчас в своем доме? Да. Так как же реально? Ой, прогнозирую. Но это ж реально может произойти, говорит она мне. Я говорю, это третий вопрос. Да? Что произошло или может произойти? Ну, может произойти, но это ж пока не реальность. Это твой прогноз. Это в зоне моего влияния или нет? Ну вот на этом кейсе покажу. Она говорит, нет. Я задала ей дополнительный вопрос. Ты боишься потерять дом или? И она говорит, и если я в доме и мой сын, то я боюсь, что угроза для жизни. Услышали? И дальше, на что я могу переключиться в зоне моего влияния? Как минимум на то, это было в горячей точке, она уехала оттуда благодаря такой технологии. Она уехала оттуда вовремя. На что я могу переключиться? Она говорит, я как минимум действительно могу спасти жизнь сына своего. Какие возможности открываются? И тогда мне, мне точно легче. Я даже сейчас подумала об этом, мне уже легче. Да, дом, но жизнь – это важнее. И, и включилась, и прям энергия пошла. Как я могу снизить вероятность проявления страхов и прогнозов вот этих? Ну, вероятность. Про жизнь – да, я могу уехать. Про дом – ну, будет, что будет. Но чем меньше я буду про это думать, тем будет, наверное, правильнее для меня и даже лучше для дома. Какова цена бездействия? Ну, я могу сына потерять. Это очень высокое. Да, что сделаю когда. И она вот благодаря такой технологии вовремя уехала из э, очень горячей точки. Это прям. Вот. Забирайте с собой. Насколько понятен инструмент, маякните, пожалуйста, в чат. Маякните в чат. Он, если делать письменно, он реально переводит тревогу в конструктивный, прям в конструктивный план действий. И все, и тогда мы освобождаем свой мозг, и тогда мы перестаем прогнозировать, и тогда мы более эффективны в всех задачах, за которые мы беремся. Я ну, почему-то мне так захотелось вам вот эту цитату Стивена Кови сюда привнести, что высокоэффективные люди не уклоняются от ответственности, они не объясняют свое поведение обстоятельствами и простой ситуацией. Обращаясь, возвращаясь к тому кейсу, который я рассказывала, ну на примерах оно легче, э -э -э про вчерашнюю сессию. Я вчера демонстрационную сессию проводила. Э и помните, я говорила, что клиентка была как в ступоре в таком. И знаете, какой инсайт она поймала во время сессии? И все разрулилось. Она говорит, я поняла, я все списываю на войну и ничего сама не делаю мне надо взять на себя ответственность. Эта мысль, ну, сейчас звучит для вас как-то, ну, и так понятно, но когда человек в шоке и в ступоре, он действительно разъединен с ответственностью, он ее не берет. Он живет в войне, он ни на что не может повлиять. Он вот, вот это в его голове. И как только она, она говорит, я же могу влиять на свое настроение, на свое состояние, на то, чтобы сделать или не сделать. И в этом смысле Прям инструмент студию, прям в предверии вам э, рассказала этот кейс. Ответственность ⁇ это свобода. Это не всегда сразу для людей? Да. Потому что многие говорят, ответственность ⁇ это как раз не свобода. Я утверждаю, что это свобода. Это свобода выбирать. Когда я, например, мне не нравится моя работа, я говорю... Да какая же ответственная свобода? Вот я ее на себя взяла, и теперь я вообще не свободна, смотря, какую задачу решаешь. Если ты решаешь задачу заниматься делом, которое любишь, которое нравится, которое в кайф, то ты не берешь на себя ответственность за то, чтобы двигаться к этой цели. Ты не свободен. Но если ты возьмешь на себя ответственность, да, я понимаю, что здесь я не могу решить свою задачу, я свободно выбирать, я увольняюсь, ищу другую работу и работаю там в кайф. Или я беру на себя ответственность, разговариваю с руководителем, решаю вопросы, которые могу решить в зоне своего влияния и опять же меняю ситуацию. Вот я про что. Ответственность – это единственный путь к свободе. И э, мы с вами можем... Не указами, не политиками, не рассказами, не уговариваниями, не претензиями, не штрафами, не каким-то своим фэ, а только примерами и поступками, можем включить наших сотрудников и вдохновить их на движение. Вот на что вы влиять можете? Напишите в чат. На что можете? На что можете влиять? Такой мостик. На что можете влиять? По-настоящему можете влиять. На что? Да, на себя, но только, но только конкретнее. Понимаете, когда на себя это очень глобально. На мотивацию, настрой, спасибо большое, Григорий. На свои мысли, на свои эмоции, если эмоциональный интеллект развивали, да? на свое поведение. Да, на реакцию, абсолютно точно. И на это влиять можем. А на что не можем? На других людей, на погоду, на политику, если мы не политик. И то, если политик, то не в полной мере, правда? Все равно на себя там, даже если мы политик. На действия других не можем, точно, на эмоции других не можем. Ну, на здоровье э, свое, если то э, можем, другое дело... Можем ли мы так, чтобы четко с какой-то конкретной целью? Ну, тогда не знаю. Но и на свое настроение мы можем влиять, но можем не до конца получить то, что хотим. Так что, Даш, э, можем, можем на свое здоровье влиять, можем, пока мы живы. Смотрите, в чем идея инструмента, а то я перелистнула, простите. Есть два круга влияния, внутренний и внешний. Внутренний – это то, на что влиять можем. Внешний – это то, на что не можем. Но теперь вспоминайте какую-нибудь ситуацию напряженную. Вспоминайте прямо сейчас. И если вы честно а, вспомните ее и вспомните свой внутренний диалог и все, что вы хотели или делали в этот момент, то вы заметите, что вы были во внешнем круге влияния. Например, вы думали… Как он так может? Это же элементарно. Так вести себя нельзя. Неужели он не понимает? И это внешний круг влияния. В чем идея? Чем больше мы во внешнем круге влияния, тем больше тратим мы сил, сливаем энергии. Мы все равно не можем это изменить, еще больше расстраиваемся и таким образом сужаем наш личный круг влияния. Если мы хотим повлиять на ситуацию, нам нужно перейти во внутренний круг влияния. И здесь работает принцип личной ответственности. Вот в этой напряженной ситуации, вместо «почему я опять в это попал?», «почему мне это прилетело?», «когда же, наконец, там, не знаю, они правительство, президент, ЗСУ...» Какие-то люди, которые мне не нравятся, руководители и, и же с ними, да, когда же вот это вот все, вместо всего этого диалог внутренний должен быть такой во внутреннем круге влияния: что я могу сделать и как, чтобы что-то изменить и получить то, что я хочу в этой ситуации: это очень помогает не сливать энергию, сохранять ее. И решать вопросы. Мы растрачиваем энергию еще до того, как мы вообще приступаем хоть к какому-то решению. И лидерство начинается с нас, а заканчивается достижениями других людей. Опять же, этот принцип бытийности. Вот. И э, очень важен здесь еще вот такой вот принцип. Принцип эффективности. Сейчас, когда мы ставим цели часто э, получается в бизнесе, часто получается, ну, не только в бизнесе и в жизни, получается так, что мы их не достигаем. И э, очень много у людей претензий к себе. Я говорю все время, убери руки с горла, дай себе дышать. И вот этот принцип, я сделал все, что мог в этой ситуации, это не способ убежать от ответственности, а наоборот, Такое, такая рук, рука поддержки, протянутая себе же. Знаете, на каком примере вам расскажу это? Еще когда, вот это одно из волонтерских движений моих, Украина, разом там, где мы помогали, вывозили из горячих точек, помогали эвакуироваться, находили места, где людям жить, где мы занимались гуманитаркой, сбором средств для ТРО, ну, в общем, бронежилеты искали, вот, вот этим занимались. Так вот, очень много было от волонтеров ко мне таких запросов и от волонтерских движений, Алла, очень много энергии уходит на то, чтобы уговаривать там кого-то переехать и так далее, а потом приезжает машина, и человек отказывается, и тут меня просто сносят. Так вот, вот этот принцип, я сделал все, что мог, очень сильно поддержал волонтеров. Делай максимально из возможного для тебя на сейчас. При этом заботься о своем ресурсе. Потому что завтра у тебя очередь таких людей, которым ты тоже будешь помогать. И вот этот принцип «я сделал все, что мог» и ориентация больше не на результат, а на процесс очень сильно помогает сейчас эффективности. Хотя для нашего мозга это «как, Алла?» И вот здесь вот этот принцип коучинга – который родился в нашей школе, в Международной интегральной коучинг-школе, человек важнее результата. Он очень-очень сегодня ну, э, на разе и на часе. Еще одна ошибка. Когда поведение другого, мягко сказать, неадекватно эмоционально реагировать. Ну, это только что я про это проговорила. Это действительно мы все очень в разных ситуациях. И поэтому люди не против нас, они за себя они так ведут себя почему-то, что-то там болит, что-то там заставляет их так себя вести. И, и может быть непрожитый гнев, который не могут они с ним справиться, а куда-то же надо его сливать, вот вы под руку попались, так может быть. Не включайтесь, что нас будет поддерживать? Самоценность, самочестность и человечность. Ну, лучшего слова, как несть я не знаю. Это самое главное сейчас слово, та сила, на которую треба спираться, чтобы быть в отношениях, в отношениях, в стосунках у взаємодії с другими, особенно в бизнесе. И взаимодействовать только и щедрости, вот отсюда, когда здесь есть расширение энергии, и могу, и хочу, а не я должен или надо. Если, выключите, пожалуйста, звук, Звук выключен? Угу. Благодарю. Э, помните, если тут пусто, поделиться нечем. Поэтому маску на себя, быть есть, да, у нас сильное быть, опоры внутренние проверили, я есть, я могу, я в ресурсе, я во внутреннем круге влияния, я делаю все, что могу. Сейчас я слышу этого человека, я рядом с ним, я его поддерживаю и применяете все технологии, которые вы знаете принцип табуретки придумала его как раз когда готовилась к одному из эфиров не помню уже какому и мне тоже дали какой-то кейс а, про увольнение да вот кейс про увольнение, увольнение это такой тоже наболевшая тема и в какой связи в принципе увольнение там, не для каждого руководителя легко дается да? со временем разве что но увольнение во время войны и э, скажу по какой причине не по причине допустим сокращения э, а по причине неэффективности сделать крайне нелегко потому что э, ну как же так ну жалко человека но он же столько сделал для компании но он же такой хороший но ему же тяжело и все прочее э, поможет принцип табуретки вы решаете не свою задачу, вы решаете задачу бизнеса. Принцип табуретки, простите за слово владелец, но это владелец, это владелец процесса или команды, руководитель здесь правильнее написать, руководитель. Руководитель. Значит, есть интересы трех сторон для принятия решения. Это ваши интересы как руководителя, Подчеркиваю, не как человека, как руководителя. И у вас есть задачи вашего департамента, отдела, подразделения, бизнеса. Есть интересы и задачи бизнеса. Есть интересы и задачи сотрудника. Принимаем решение, исходя из принципа табуретки, где учитываются все три интереса. Если говорить о моем кейсе, увольнять из-за неэффективности сейчас. Как же тогда, Алла, вы можете сказать мне, мы учитываем интересы сотрудника. Интересы владельца, понятно, руководителя, интересы бизнеса, понятно, а интересы сотрудника. Коллеги, если сотрудник неэффективен, ему тоже нелегко, ему нелегко каждый день получать свидетельство о своей неэффективности, ему тоже плохо. Но он может быть в ступоре, может быть по каким-то другим причинам, не может эту ситуацию решить. И ему тоже неприятно не ходить на работу, когда у него нет результатов и когда он неэффективен. Потому я знаю огромное количество, и вы сюда добавите, тоже знаете их, огромное количество примеров, когда увольнение сотрудника давало ему импульс и мотивацию двигаться и сейчас особенно если мы продолжаем содержать сотрудников неэффективных которые застряли и я не предлагаю вам прямо сразу пойти его уволить конечно же мы предлагаем поддержку, мы делаем все, что можем. Помните принцип «я сделал все, что мог»? Мы разговариваем с ним, мы предлагаем ему помощь, мы находим для него терапевта, если ему нужно. Мы все это делаем, но если не меняется ничего, то мы расстаемся. Потому что, я так сказала, неэффективный, но если человек застрял, то он может быть токсичным для других. И это не только на его личной эффективности будет отражаться. Это будет фонить для команды. И такие увольнения сделала и я в своем бизнесе. Да, это были первое, что нужно сделать вообще, чтобы люди включались. Это поговорить индивидуально с каждым. Я имею в виду линейному руководителю. Поговорить линейному — это непосредственному. Поговорить лично с каждым. Обязательно. Если вы этого еще не сделали или э, в ваших бизнесах этого не сделали ваши руководители, это важно сделать. Пусть сейчас вам нужно положить руку на пульс каждого сотрудника и узнать, что с ними происходит. И тогда дальше вам будет легче э, двигать всю команду. Три золотые вопроса в коммуникации во время стресса. Вы все там спрашивали, вот, что делать, если человек, Стрессует, ну, сказала, если человек действительно в травме, тогда э, я рядом, специалисты, э, ну, вряд ли вы, я знаю, что нужно делать, прямо если человек вот, он только вот, вот что-то случилось, вот взрыв сейчас, и вот что сделать с ним. Но у вас же не такая ситуация, у вас ситуация несколько иная. Если человек до сих пор вот в таком ступоре, это чем быстрее вы будете ему помогать, тем. Больше шансов, что травма не завернется в посттравматический синдром. В ПТСР, ПТСР заворачиваются примерно 20% травм. Явно это не для нас с вами. Мы с вами находим силы развиваться, а значит получаем дофамин. Дофамин – это гормон жизни, а значит даем сигнал организму, я живу дальше. Причем этот сигнал про долгосрочную жизнь. Если люди заморожены, и вы не можете их разморозить, это может сигнализировать о том, что у них посттравматический синдром. И вам нужно помогать таким людям через вот такой вот разговор, через предложение им поработать со специалистом. И если это не эти случаи, то с остальными сотрудниками во время стресса разговариваем с коучинговой коммуникацией. Вместо о боже что случилось как же так из-за чего почему все это убрали в этой ситуации какой результат ты хочешь что ты хочешь вместо этого до да, другими словами потом на что можешь опираться какие ресурсы есть внутри вовне и что сделаешь и когда вот такая легкая структура разговора без зависания. Вот в том, что кто не так, что сделал, решили вопрос, а потом вы можете отдельно сесть, обозначить это как рефлексия по этому вопросу и извлечь оттуда пользу уроки, не знаю, перестроить на этом примере бизнес-процесс, закрыть какие-то слепые пятна. Но в моменте, когда нужно решить ситуацию, для того, чтобы человек был мотивирован, нужно разговаривать с ним. Языком целей, ресурса и возможностей и планов. Насколько понятна эта структура, коллеги, я же хочу немножечко, хоть немножко с вами еще пообщаться, а у меня еще с вами для вас ресурсный интерес, инструмент. Уровень энергии определяется уровнем, вернее, уровень лидерства определяется уровнем энергии. И даю вам карту энергетичности. Представьте, что человек это такие четыре канала: тело, душа, ум и дух душа это то, то, в нас, что эмоционирует, а дух это то, что соединяет нас с чем-то большим, это то, что нам дает смыслы. Да? И я тут набросала примеры вот такие подпитки каждого канала. Идея в чем? Если каждый день. Каждый из этих каналов будет получать питание, вы так устроите свою жизнь, что каждый день что-то из каждого списка будет в вашей жизни, вы всегда будете в ресурсе. И если вдруг так получилось, что где-то что-то, какой-то канал недополучил, значит, раз туда скорую помощь, все, посвящаю этот день какому-то каналу. Вот напишите сюда, как вы считаете, какие каналы недополучают питание сейчас у нас, у украинцев. Какие каналы недополучают питания? Дух абсолютно точно не до духа. Хотя, конечно, вера это то, что может и смыслы, это точно то, что да, дадут нам мотивацию жить. Угу. Дух. На самом деле ум сейчас наоборот, он, он наоборот, как вам сказать, он перегружен, я бы сказала, он перегружен ум. Его бы сейчас, вот в этом смысле прям сильно соглашусь, не помню, кто написал, Кристина, с вами, что его бы подпитывать тем, чтобы делать остановку внутреннего диалога, вот в этом смысле. Тело у многих, и это скорая помощь, включить тело и ресурсы прям много прибавится. Но очень сильно недополучает канал душа. И какое там, если мы забыли зарядку делать, какое творчество, какие увлечения, какие хобби, какие там театры и концерты, правда? да А еще и многие не позволяют себе жить, не позволяют. Вот признайтесь, не обязательно в чат, что вы себе не разрешаете. Может быть из-за боязни, что вас осудят, может быть, из-за внутреннего чувства вины. Как я могу, если другим так плохо? И любые насилия над собой, не усилия, а насилие, они действительно э, очень сильно э, откатят нас в ресурсе, заберут наш ресурс. И идеи для лидеров изменений, коллеги. Забирайте э, тот инструмент, каким образом работать. Создайте свою карту заботы что я привнесу в свою жизнь через каналы, которые особенно у меня мало получают питание. И э, набросаете себе, что вы туда добавите. Ну и вот такие 10, 10 пунктов, что сейчас сделать для того, чтобы какие привычки принести э, свою деятельность, для того, чтобы бизнес был сильным, и э, вы как руководитель справлялись с... Теми, не знаю, тем, что легло на ваши плечи, так мягко скажу, мягко скажу. Определите сильные стороны ценностей и цели свои. Найдите смыслы, создайте эмоциональный резонанс через э, те пункты, которые подпитывают канал душа. Воодушевляйте задачи, а не мотивируйте наградами. Влияйте личным примером. Тренируйте гибкость мышления через «откуда я это знаю?», а может быть, действительно, это можно решить по-другому. Где я это беру, да, чтобы не, не, не идти на поводу своего привычного? Стимулируйте самостоятельность сотрудников через вопросы. Держите высокий уровень энергии. Доверяйте себе и другим и будьте заинтересованы в успехе других. Будьте ответственны за все, что с вами происходит. Не позволяйте вещам, которые не в вашей власти, мешать вам делать то, что в ваших силах. Это как раз про те самые круги влияния. Да? Не зависайте в этом внешнем круге влияния. И самое главное, дайте себе разрешение жить. Вот это разрешение себе жить. Оно действительно открывает горизонты, напитывает нас ресурсом и дает возможность бизнесу быть сильнее, чем вчера. И напишите в чат, поделитесь, э, те из вас, кто может, вот кем и каким, на ваш взгляд, важно быть руководителем, чтобы максимально эффективно реализовать свою роль в команде сейчас. Какая бы она у вас ни была, вот кем и каким... Заметьте, мой вопрос опять про быть. Кем и каким важно быть сейчас? И, по сути, я просто проверила, думаю, вроде бы все. Я хочу еще оставить. Спасибо большое. У вас в презентации будет выход на все мои соцсети, вы сможете мне написать в любой моей соцсети, задать мне вопросы, на которые не успеете получить здесь ответы и в этой же презентации будет еще что читать и смотреть, вот, просто приоткрываю вам, но вы это сможете потом увидеть, и я хотела бы все же вернуться к тому, чтобы пообщаться, мы пообещали с Юлей вот такое вот общение. И если остались какие-то вопросы или, может быть, что-то не, проясни, не, прояс, не прояснилось еще, мы можем сейчас про пообщаться, у нас есть еще минут 15 или там чуть-чуть меньше, но, в общем, есть еще время. Коллеги, скажите, пожалуйста, и благодарю всех, кто пишет, благодарю. Действительно, вера, открытость, рассудительность, пример, лидерство – Смотреть далеко, угу. расширять границы, гибкость, вдохновение. Это те как раз скиллы, которые очень нужны сейчас. И у нас есть возможность пообщаться. Готова ответить на разные вопросы? Или какой-то кейс давайте вместе обсудим и решим? Или там... Может быть, ситуации какие-то. Или, Юль, если не будет сейчас вопросов, мы можем посмотреть на те, которые э, участники заполняли. Да? Можете посмотреть и выбрать какой-то вопрос, который, может быть, в меньшей степени раскрыт был? <свист> угу. uh, да, Алло, тут, тут uh, взагалі-то такі теж доволі об'ємні питання, але дійсно набагато, набагато, набагато з них ви вже відповіли. Uh, проте є, наприклад, такий, uh, таке питання, як донести менеджерам, що бути вразливим – це ок, і емоційний стан команди має безпосередній вплив на ефективність, тому що програма Mental Health и Wellbeing в компании є, але залученість керівників в них досить невелика, на жаль. Тут, то... Юля, допоможи мені, будь ласка, вразливий, це як переводиться? Вразливий. Допоможіть, колеги. Я, я вже теж, як президент Зеленський, настільки я звикла спілкуватися українською, що російською О, раніми, раніми, раніми. Да, раніми. раніми. допомагають в чаті. Дякую, дякую, дякую. Впечатлительний раніми. Дуже таке добре питання. Дякую за нього. Знаете, я когда-то искала для себя ответ на вопрос, что такое быть живым. Ну, моя компания называется ⁇ Живое дело ⁇,⁇ Живое И для мене, ну, вообще, жизнь живой, оживлять, это, наверное, самая, самая большая моя компетентность в этом. Те, кто были участниками моих программ, говорят, что я как будто бы оживаю, я как будто бы жизнь заиграла новыми красками. И в этом смысле... Я ответила себе на вопрос, что...